Батенька устал. Всем доброго здоровья. Увидел коня, срочно давай быстрее делать новую загородку, расширяться. А вдруг конь придет? А у меня ничего нет. Новый манеж и подром такой маленький. Фух. На самом деле это дело расширение для свиней самая простая технология разработки земли, пока мною еще не запатентована, это делаешь на крабу, открываешь и они тут все прям весьма естественным образом, с двойной пользой, то есть для тебя и для них, очень хорошо разрывают. Вот так. так что потихонечку делаем доски, надеюсь у меня найдутся. Вот. А пока делаем тут, может быть, коня поймаем, так и делаем. Я там два ведра приготовил да, он с водой. Он так потихонечку идет. Может быть ему скучно, может пить хочет, не знаю. Ну сейчас посмотрим. Так, вот наши да, нанотехнологии. Самого простого варианта. Вот почему кленовые столбушки. Потому что. А ямка как появилась? Я сам ему копаю как Просто лопаты. Да, просто лопаты. Почему кленовый? Потому что не жалко в это. Это вот ну, временно постоит года два-три, там оно потом, сгниет. Потом уже что-то другое сделают. Ну, вот, ну так. Как это? Более нормально, там, железное или как-то. А так, чтобы вот разработать землю, вот это же как бы под будущий там огород, не знаю, полисадник, может еще что-то, не знаю. Вот. А тут земля уже будет спахана. Трактором сюда уже не подъедешь, тут уже непонятно как. Ну, а вот вариант, а может быть потом я здесь свиней уже не буду держать, и уже ты их сюда никак не приведешь. Вот. А так пока вот есть возможность. Потом, если этот забор не нужен, будет просто все это ну, выкорчевал, убрал и все. Поставил новый. Поэтому пользуюсь времянкой бесплатной. Напилил клён. Клён, как, ну, как зараза такая, его можно пилить сколько угодно, не жалко. Небольшая реклама. Раньше, когда я пил простую воду, то работал не очень. А сейчас я пью березовый, э, точнее квас на березовом соте, Солод, изюм, э, медовый соты. Еще стал добавлять, заместо сахара, медовую воду. Вот Вообще прекрасно, просто невероятно. Слава Богу, но в этом году, э, как бы немножко, э, ну, сока березового. Не стал много бутылей делать как-то вот. А сделал э, это немножко по другой технологии. И э, медовую воду добавил вообще прекрасно. думаю слава тебе, Господи. Надо было больше ставить. Ну, может, в следующем году доживем, сделаем. Материевский вас Чувствую, что живешь. Так, там вот у нас... Э... Сосед наш дорогой помог нам спахать. У нас самые демократичные цены. Такого уже нигде нету. Да, не буду говорить. Почем. Так, вон, конечно. Интересно, убежит, нет? Но он понимает, что я его не догоню. Хочешь, я далеко, тут еще канал. У деревни эта травка вкуснее. Конек не уходит. Конек горбунек. Да, да, Лошадка.